отдал закат Оставил рассветы, если мог Чтобы встречать их лишь с тобою Я бы оставил всем Ромашкам один лишь лепесток Чтоб не гадала ты Любишь или нет, любишь или нет Песни о любви Заново я бы сочинил Чтобы пропеть тебе Однажды ли? Я бы Америку Вновь для тебя одной открыл Пусть нас простит колу. Известно звездам, что где-то вертится земля, пускай привыкнут звезды, что на земле есть ты и я два человека, с одной мечтой, одной судьбою два. Одной судьбою Два человека Этот мир для нас с тобою а? Пусть времени река Вдаль продолжает тихо плыть Я развернул бы вспять течение Ромео стал Жюльеттой ты могла бы быть Пусть нам шепнет Шекспир Быть или не быть, быть или не быть Пускай привыкнут звезды Что на земле есть Два человека С одной мечтой, одной судьбой